Куда спрятать осенью, зимой, да и летом большие емкости для двух-трехлетних саженцев? Они заполняют балконы, лоджии, сараи, превращая их порой в вечную свалку. И это уже не чемодан без ручки, а настоящие сундуки. Выход есть, и он очень дешев. А главное, не теряя ни одного саженца или рассады, вы получите мобильные стаканы или кашпо в сухом остатке, уменьшающиеся в небольшом пакете, или яшечке. Об этом наш второй репортаж. Минимально сократить затраты в 6 раз, как уже говорили в предыдущем фильме, по созданию стаканчика, причем для крупных саженцев, годовалых саженцев винограда или рассады. Вот у нас трехлитровая банка, сейчас мы из нее сделаем настоящий стаканчик, причем без дна. Мы вырезали из полиэтилена 50 сантиметров, чтобы два раза обмотать как бы, юбку вокруг банки, а высота у нас сколько... 40 сантиметров. 40 сантиметров. То есть высота не регламентирована. Советую такие стаканы длинные делать для для орехов, для фисташки 50 сантиметров. Где их купишь, это сумасшедшие деньги. А у вас теперь под руками бесплатные э, на любой вкус на любое растение. Так наматывай, пожалуйста. Вот мы ее наматываем аккуратненько сейчас. Угу. Но это вы делаете без нас, можете спокойно. Ну вот мы намотали вокруг банки, здесь надо немножко приноровиться, натянуть пленку, хотя это совершенно не обязательно. Получилось у нас два, два оборота практически, два полных оборота, прозрачная есть, корни мы увидим. В любом случае, теперь сейчас мы вот этим скотчем сделаем три полоски. Повторяю, для больших высоких банок желательно скотч широкий, но для этого все-таки использовать надо машинку. У нас такая есть, но, к сожалению, пока мы не на даче. Вот верхнюю часть мы банку просто сдвинули в этом стакане наверх и сейчас мы соберем здесь поставим тоже скотч посмотрим ну вот мы это сделали верхний получился средний полоска и мы еще разочек проработаем скотчем здесь самый край этого стаканчика с тем расчетом чтобы земляной ком здесь опыше такое своеобразное плотное дно хорошо держалось вот у нас получился стакан диаметром 14 сантиметров высотой сколько сколько сколько сколько 30 сантиметров если все видите 30 сантиметров теперь мы приступаем к самому главному набиваем земляной ком причем вот здесь вот когда видите расходится пленка здесь совершенно не надо обязательно подкрутить все это делать за вас земля сама набьет и притащит каждый слой э пленки а друг другу. об этом не надо заморачиваться. Ненавижу слова, когда говорят не переживайте, переживают в театре и в тюрьме, а мы волнуемся. Поэтому всем желаем вам благополучия и процветания. Итак, приступаем к самому главному ответственному моменту добивания земли. Итак, насыпали землю. Теперь главное вступает сила пролетария, колотушка. Поджимаем как следует. Тщательно выбираем все места, где могла быть рыхлая земля и делаем ее плотно. Но после женского труда поступает мужская сила, я переконтролирую. Ну вот мы засыпали землю, где-то 80 10 сантиметров. Имейте в виду, что конструкция в общем-то не так жесткая, поэтому надо толщину слоя выбрать побольше. Ее влага, если влага не течет, видите, а ком такой, как хороший кусок глины, это значит вполне порядочный и нужная нам консистенция влаги в грунте. Ну вот видите, здесь чалкой мы поджали, и так далее. Но имейте в виду, что может не получиться сразу же хорошее дно. И вот этот вот такой вот как тромб своеобразный, вот этот поршень, который там остался, он может не выдержать. Сейчас попробуем, посмотрим, как он будет работать. Ты уверенный и так далее, да? Вот. Но может так получиться, что вы не влажный грунт, и земля у вас может как, выскочить. Ничего страшного в этом нет. Есть другой, более экономичный способ сделать ком и посадку в такие контейнеры, еще больше, до 5-5 до полуметра диаметра, надежные и уверенные. Смотрим, как это делается. Видите, я перевернул сейчас банку и надел этот м, стакан вот сверху. Тем расчетом, что вот сюда мы сейчас будем насыпать землю, утрамбовывать ее. И получать очень надежный, хороший такой тромб, поддон, который будет надежно держать вам весь грунт сверху. И в то же время пропускать воду, что самое важное, и воду, и влагу. Вот теперь мы это берем сейчас, утрамбовываем. До до момента ну, такой максимально плотной консистенции консистенции сейчас подсыпем ее и мы продолжим заводить землю можно оставить с небольшими бортиками это не так принципиально теперь мы нашу конструкцию беря вместе с банкой переворачиваем нас на, на в обратную сторону вот так вот на землю и банку используем как поршень чтобы она у нас плотно, плотно прижалась. Но сейчас я поставлю эту банку не на столе, он стеклянный у меня, а на пол. И, и посмотрим, как это получится. Так, мы поставили на подставку, и надо еще немножко нажать. Пожалуйста, нажми сверху, используем женский труд вот тогда, чтобы она поплотнее была, банку тут не раздавить и тогда плотно-плотно отлично но видите ценой невероятных усилий женским э, э, рук э, банка была извлечена из стакана сейчас я засыпаю не надо грубую физическую мужскую силу прижать как следует видите вот прекрасно стакан готов и дно у нас готово Теперь осталось насыпать дополнительно немножко грунта сюда, еще чуть-чуть, и его тоже подожмем, но не так много, но все равно поджать его надо. Что сейчас, когда посадим растения, чтобы они располагались по конусу, это очень важно, чтобы у нас, а потом, когда будем загружать совсем грунт, я растения немножко буду дергивать наверх, с тем расчетом, чтобы корни более вертикальные были и заполняли все пространство выбранного нами стакана. Пластмассовые баклажки, и здесь у нас черенки, находятся саженцы уже двух-трехлетки. Видите, как трудно их вытащить отсюда. Это надо или разрезать, но ну, тут у нас практически грунт такой легкий, но если вы будете использовать их у себя для посадки саженца, то это, конечно, травма для растений. Этого нельзя допустить. но сейчас мы выйдем, оставим из них один и второй поставим в новый стакан. Они большие, длинные. Конечно же, вытаскивать их громадное неудобство. И, естественно, представьте, что испытывает в этот момент растения, когда вы их переваливаете в грунт. Они восболеют еще год. А так, в ну, новых стаканах, а вообще, в принципе, они даже не почувствуют это, как легкий укол, даже практически укол не будет. То есть растения уже постоянно, как бы, будут находиться в хорошем грунте. Переход их из стакана в грунт будет им совершенно незамечен. Видите, как мы по кругу опускаем закру... туда, так, чтобы корни лежали горизонтально. Центр этого нашего стакана должен мы чуть выше, а столько на холме как бы сажать, с тем расчетом, чтобы корни старались опускаться вниз мы сейчас будем насыпать землю а сам саженец будем постепенно чуть приподнимать, с тем расчетом, чтобы ну, давай сажайся. землю, чтобы у нас постоянно земля обволакивала саженец и все корни были у нас мощно закрыты питательным грунтом ну вот видите, как мы сейчас подсыпаем грунт, и все-таки немножко подтягивая э, саженец на себя, упс, и досыпаем еще с тем расчетом, чтобы э, корни были э, направлены все-таки были сверху вниз, чуть-чуть имели наклон, и нас не важно. А когда вы будете сажать виноград уже в открытый грунт, вот уровень земли, вернее, каверны, которые бы сажать, вот эта точка роста. Отсюда должна происходить новые лианы, новые корни, ой, новые рукава. Вот чуть приподняли. Вот так вот. Все, достаточно. И теперь прижми, пожалуйста. Так, камеру не закрывай. Чуть -чуть. Да, еще опускай туда ниже. Да-да. Это аккуратненько делать, тем расчет опять, чтобы расправить стенки стакана и избежать воздушных корней. Ой, воздушных... Э, что я говорю? О, не Воздушных воздушно да. Корней. Кстати, воздушные корни называются... Если вы посадите виноград, вот секундочку, вот так на уровень земли то корни будут вырастать вот на этом уровне. Здесь вот. И они отмёрзнут зимой, поэтому надо сажать виноград в такую каверну 15 см. И вот эта точка должна быть на уровне, уровне земли на 15 см. Представляете, вот такая каверна. По весне вы раскапываете, но ну, корни будут, а осенью вы засыпаете еще 15 см, и у вас все корни находятся ниже уровня земли на 15 см. Все корни винограда растут не ниже 30 см. Это проверено одним из легендарных виноградарей Подмосковье господином Чугуевым. Ему можно верить. У него более 200 виноградов и сортов винограда, и все плодонасилия. Но сегодня технологии настолько сумасшедшие, быстро развиваются, что самые прорывные из них становятся достоянием каждого из вас. И в вашем саду будет чудо, изобилие, полный чаша всего, любого винограда, любого вина, любого самого э невероятного саженца, который произрастает в любой точке планеты Земля. Вот внимательно, пожалуйста, вверх не придерживайте пленку, а вниз туда пальцами вдоль стенки опускайте глубоко пальцы вниз. с Тем расчетом, чтобы создаете плотное, плотную фракцию питательного грунта вдоль стены. Нам обязательно надо расчарить, напить этот стакан плотно. С тем расчетом, чтобы не было воздушных каверн. И естественно, что вот видите, земляной ком становится плотный. И обязательно потяжите стакан на плоской поверхности. Значит, там влага, она подсохнет, и за этот ком земляной постепенно превратится в очень мощный, сильный, плотную мембрану, которая заполняет, заменяет вам настоящее дно. Мы сейчас землю дополним сверху, и на этом будем заканчивать. Ну и так, мы закончили заполнение грунтом саженца виноград. Какой то сорт это Артек. Артек. Ну, это крупный виноград, скоро спелый. Есть вот этот Монако. Вообще много очень сортов. Последние достижения братьев-украинцев создают нам возможность на самом деле получать невероятный крупный виноград. Я уже вот в мелодии 40 грамм ягода. Есть у нас виноград Надежда. Нет, Надежда, невеста, да? Он созревает 17 июля. Вес в грозе до 3,5 килограмм. И сейчас мы вот этот сейчас приподнимем, посмотрим, а вдруг упадет. Мы перекладываем его, поднимаем. Ну, подними еще выше, выше подними. Ну, видите, как мы нормально держится. И кладем его в поддон с тем расчетом, чтобы можно было залить его. Заливать будем обязательно в поддон водичка, чтобы шла снизу. Сверху не надо заливать. Ну, и будем показывать вам, как развивается вот виноград двухлетки имейте в виду, что все эта технология дает безусловно всем нам большую пользу а я считаю что ну, не успех для нас с вами важен а полезность очень буду рада, если этот видео вам было полезно вы сделаете еще более качественные урожаи и добьетесь с благополучия вашей семье вашим детям вашим родителям подарите прекрасные минуты наслаждения и вкусные ягоды и очаровательным вином кельчеватор четырехметровый с нашими саженцами винограда киви шелковицы хурмы и прочее. как это сделать и это очень недорого мы расскажем вам в следующем репортаже Подписывайтесь на канал топ сад будем рады вашим знаком новым знакомым старым друзьям комментарии лайки и пизлайки приветствуется удачи на даче Всегда должно быть нашей задачей, иначе нам удачи не видать, если не будем применять новые технологии, позволяющие добиться невероятных успехов. Виноград растет теперь от полюса до полюса, и в каждой вашей усадьбе должна быть полная чаша изобилия. Это мы вам обещаем.